это Андрей. А это квартира Андрея, которую он собирается продать. Андрей размещает ее фотографии на досках объявлений и в итоге получает много нецелевых звонков. Как результат, он тратит кучу времени и нервов, а квартира так и не продается. Коллега Андрея посоветовал ему воспользоваться порталом недвижимости PointUA, который размещает только проверенные объекты. Огромная аудитория портала помогла Андрею за короткое время получить десятки выгодных предложений, и в результате он быстро и без лишних усилий продал свою квартиру по цене. Хотите быстро продать свою недвижимость, как Андрей? Заполняйте форму на сайте PointUA, добавляйте фотообъекта или заказывайте выездную фотосессию. Отвечайте на уточняющие вопросы модератора портала и принимайте десятки звонков от потенциальных покупателей. Хватит терять свое время и деньги. Заполняйте анкету на сайте PointUA прямо сейчас и ускорьте продажу своей недвижимости. PointUA – портал эксклюзивной недвижимости.